приветствую вас на своем канале сегодня я вам хочу показать как связать вот такие вот тапочки вяжутся они очень легко и просто этот тапочек у меня связан на размер 15 15-17 то он хорошо тянется вот такой вот тапочек Связан он у меня из пряжи детская новинка в две нити. В детской новинке 200 метров в 50 граммах. стопроцентный акрил. Тапочек вяжется одним полотном. Один шов по подошве и вот здесь вот на заднике. Сейчас будем вязать второй приступим Итак, будем вязать вот эту часть она состоит из 23 рядов платочной вязки и плюс один ряд изнаночной для перехода на другой цвет чтобы не было перетяжечек некрасивых для того чтобы начать вязать нужно зеленой ниткой набрать 15 петелек Набрала я 15 петель утолщенным краем. Как набрать петли с утолщенным краем, я оставлю вам ссылочку на видео в описании. Итак, будем вязать вот, вот, эту, вот эту часть. Вязать я буду платочной вязкой. Платочная вязка вяжется все петли лицевыми. Первый ряд. И второй ряд. Петелька берется снизу за переднюю стенку. Бабушкина петля. Таким образом вяжется каждый ряд сейчас. Последний провязываем всегда изнаночный. Третий ряд. Так, вяжем 23 ряда самостоятельно. Итак, я связала 23 ряда платочной вязкой. Сейчас нужно провязать один ряд изнаночной Так, я провязала один ряд изнаночный. Сейчас нужно подсоединить присоединить вот эту красную ниточку. Ее можно привязать сюда к зеленой, можно сюда привязать, можно просто начать вязать. Так, и нужно провязать один ряд лицевыми. Так, лицевой. Затем еще раз вяжем лицевыми. чтобы петельки не были растянуты следующий ряд вяжется изнаночными чтобы вот эти вот рубчики такие получились так, вот. получается у нас. Затем нужно провязать ряд изнаночными петлями. я провязала изнаночную вот получается первый рубчик сейчас нужно присоединить белую нить присоединяем белую нет нить и вяжем первый ряд лицевыми Затем второй ряд. Так и довязала ряд лицевыми, затем следующий ряд вяжем еще раз лицевыми. Третий ряд белой полосочки. Провязываем изнаночными. Следующий ряд вяжется снова изнаночными. Итак, связала я еще один рубчик белого цвета. Этот рубчик, рубчики состоят из четырех рядов, то есть два ряда лицевыми и два ряда изнаночными провязываем. Таких рубчиков нужно связать 7 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чередуя цвет. Я думаю, что это вы свяжете самостоятельно. Продолжаем вязать и так я связала 7 полосочек 1 2 3 4 5 6 7 зеленый цвет первый ряд провязать лицевыми цвет присоединился и затем такую же часть нужно связать с этой стороны платочной вязкой 23 ряда Так продолжаем вязать. так я связала вторую часть зеленым цветом. Вот такая деталька у меня получилась. Сейчас будем формировать тапочек. Вот этой вот ниточкой я буду сшивать но у меня осталась тут длинная, разделю на две части, и с помощью иглы буду сшивать тапочек. Складываю его вот так вот, наизнанку и сшиваю вот этот задник таким вот образом крайние косички соединяю две части Здесь вот пяточку немножко нужно закруглить, то есть не с краешку, вот так вот чуть-чуть и сшиваю подошву, тоже так же по краю. зеленые я сшила вместе сейчас нужно сделать вот таким вот образом так вот зигзагом набрать по краешку петельки вот эти где цветные полосочки и их стянуть крепить ниточку можно отстричь теперь верхнюю часть Таким же образом соединить можно взять длинный хвостик любой и также зигзагом набрать вот эти все крайние петельки и их стянуть. закрепить все эти хвостики спрятать нужно и убрать стричь вот получился второй тапочек Так, вот такие тапочки получились. Остался последний штрих. Нужно приделать цветочек. Цветочки я заранее связал. Таким вот образом. Продеваем сюда. И завязываем вот получились такие тапочки вяжутся они очень легко и быстро если вам мое видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал